привет youtube это канал твой бизнес сегодня у нас важная тема здоровье предпринимателя как его сохранить сегодняшнее видео целиком посвящено вопросу сохранения здоровья предпринимателя безусловно видео подойдет не только предпринимателям но и обычным людям мной будут затронуты вопросы поддержания приемлемого для деловой активности уровня здоровья коснусь вопроса хронических заболеваний а также предложу основу для деловой и физической активности. Многие бизнес-тренеры в своих платных курсах даже не затрагивают тему здоровья предпринимателя. Оглядываясь на свой десятилетний опыт в бизнесе, скажу, что незаслуженно. Наносит ли бизнес вред здоровью? Безусловно. Постоянные стрессы, бессонница, конфликты подрывают состояние здоровья предпринимателя. Сейчас я дам несколько советов по сохранению предпринимателям своего здоровья. Совет номер один – Проходи комплексное обследование не реже одного, раза в год. Лучше делать это весной, так как организм в нашем климате не получает витамины, микроэлементы. То есть исследования будут объективными. Но если вы старше 50 лет, то рекомендую два раза в год. Начни с общего анализа крови, на основе него возьми направление на биохимию крови. И с ними иди к врачу-терапевту. Пусть он проверит давление, рефлексы, общее состояние здоровья а теперь советы из моего опыта. Сделай МРТ головного мозга, многие считают его затратным и лишним, но я считаю, что раз в 5-7 лет это необходимо. Предприниматель должен получать объективные данные о состоянии своего здоровья, нет ли у него новообразований, опухолей и иных отклонений мозгового кровообращения. Может так случиться, что в самый важный момент развития, становления бизнеса, предприниматель получит диагноз, который на долгое время выбьет его из колеи. Более того, операции на мозге не только дорогостоящие, от нескольких миллионов рублей, но и плохо прогнозируют восстановление пациента. Совет номер два – сделай УЗИ сердце. Ни для кого не секрет, что у каждого четвертого жителя Земли в той или иной степени наблюдаются проблемы с давлением, что погубно сказывается на здоровье сердца и сосудов. УЗИ сердца покажет, есть ли анатомические изменения в самом органе, структуру и возможные отклонения. Добавлю, что операции на сердце стоят от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. Пожалуй, это два самых важных аспекта здоровья предпринимателя. Сердце и мозг. Но не забывай про здоровье внутренних органов. Не реже одного раза в год проходи флюорографию, узи органов брюшной полости и мочеполовой системы. Следи за давлением, сахаром крови. Особое внимание удели зрению, ведь влияние телефонов, компьютеров и различных гаджетов весьма пагубно. Также удели внимание психологическому и психическому здоровью, ведь в бизнес нужно войти чистым без проблем с родственниками, девушкой, женой и другими людьми. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полезные видео по бизнесу. Нажимайте колокольчик. В следующем видео я расскажу о первичном финансовом резерве для предпринимателя. Спасибо.